В Елабургском институте КФУ пришло очередное занятие детского университета. Учебный день начался с познавательной лекции о мифологии и зоологии. Легенды очень впечатлили маленьких слушателей. Много нового животных, не Водяная, бывает, тоже. Одна богиня говорили, что была она красивая, потом наказали ее